Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня понедельник, 19.00 по московскому времени. И неважно, в каком регионе вы живете, сколько у вас часов, смотрите вы это сейчас живу или будете просматривать записи. Знаете, каждый понедельник вы будете получать полезную инсайдерскую информацию от профессионалов в мире криптовалют. И сегодня, я не побываюсь этого слова, у нас праздник. Потому что, чтобы этого человека затянуть на эфир, нам потребовалось очень много сил, очень много, скажем так, терпения. Но мы это добились, потому что люди такого опыта, люди такого профессионализма, действительно, у них расписано, наверное, каждая минута, ну, наверное, на год вперед, правильно, Толь? И то, что ты сегодня к нам пришел, это ну вот просто радость, потому что я подготовил для тебя очень такие коварные, интересные вопросы. Я уверен, что ты на них не просто ответишь, а еще поможешь и расскажешь, как это правильно сделаем сделать нашим зрителям. И многие извлекут не только пользу, но и, скажем так, получат конкретные финансовые действия, чтобы увеличить, создать, может быть, или приумножить свой криптовалютный портфель. Итак, друзья мои, у нас в гостях профессионал, специалист наивысшего уровня и просто хороший человек с огромным сердцем Анатолий Илья. Анатолий, добрый вечер. Да, друзья, всем привет. Сергей, привет. Спасибо за такое волшебное представление. Ну, надеюсь, оправдать уверенное мне доверие. Ну, как, как же иначе? Толь, ну, я знаю, что ты занятой человек, что у нас, в принципе, по нашему регламенту 35-40 минут. Мы постараемся очень лаконично сразу перейти к вопросам. И вот у меня здесь следующий момент. Смотри, значит, я знаю, что ты являешься эдвайзером четырех ICO. То есть «эдвайзер» – это такое сложное слово, я попробую зрителям объяснить. Это человек, которого приглашают в проект, чтобы он следил за выполнением, скажем так, дорожной карты. Он смотрит за распределением средств, как достигается. То есть это человек, чей авторитет одобряет ну, все сообщество и весь криптовалютный мир. Правильно я объяснил действие? Ну, скажем, может быть, не весь криптовалютный мир, потому что не весь криптовалютный мир знает весь криптовалютный мир. Но, скажем, в определенных кругах, скажем, я в основном работаю на русскоязычной среде, то э, здесь уже один или другой человек со мной э, знаком. Вот. И сейчас э, э, меня первый раз э, пригласили на, э, ну, как на международную арену, и совершенно скоро я, ну, я думаю, уже в завершение кое, сделаю такой небольшой аналог на ближайшие пару недель, что вас ожидает. Вот. То есть, это уже э, совершенно другой уровень. То есть, мы уже говорим с вами о международных концернах, да. Ну, отлично. Ну и тогда прям следующий вопрос, ли Если уж ты являешься действительно таким специалистом международного уровня по ICO, расскажи все-таки, мы много раз задавали нашим специалистам этот вопрос, но все равно он актуальный. Как же все-таки правильно инвестировать в эти высокорисковые, скажем так, инвестиции? Как Активный. выбрать его? Что нужно делать для этого? Хорошо. Я бы даже вот хотел бы даже начать, может быть, не с того, что как инвестировать, а вообще просто изначально сделать правильный подход. Просто вот за последние там два с половиной-три года я видел уже разные ситуации. Например, когда люди видят какую-то идею, да, они вплоть до того, что там берут кредиты, ну потому что обещают там какие-то сказочные там, вознаграждения, еще показывают пальцем какие-то до этого успешные проекты, которые там ушли в космос, да. И люди понимают вот, вот эта безбашенность, вот это она просто губит и индустрию, и, конечно же, самих людей. Ну, во-первых, ни в коем случае не нужно брать никакие кредиты для таких высокорисковых бизнесов. Почему я говорю высокорисково? То есть, вот смотрите, когда мы рассматриваем какие-то монеты, да, то есть вот мы уходим на CoinMarketCap и видим там за тысячу монет всяких разных интересных, даже это уже супер высоко супервысокорисково. Например, в этом году ожидается, что пройдет ну, мощнейший делистинг, и 700-800 монет вообще просто уйдут с рынка. Сейчас я знаю, кто смотрит этот раз думает, е-мое, а какие теперь уйдут. И не смогу вам сейчас их перечислить, но... Уйдет очень много, да, то есть и биржи будут вынуждены их убрать, да, то есть, потому что на них будет оказано там большое доверие. Подщупка, ну, как давление. Вот и поэтому, скажем, даже если мы говорим с вами о каких-то альткоинах, даже это является мощнейшим. Ну, таким рисковым активом. А с другой стороны, нужно также учитывать, что в большинстве своем все эти стартапы, они, ну, к ним нужно подходить с точки зрения долгосрочности, да, то есть это нет такого, что ты вот мгновенно зашел, особенно вот у нас у простых пользователей, да, и буквально там через неделю там x 20 30 назад вытащил, да, то есть уже изначально, то есть если я начинаю работать с каким-то таким рисковым криптоактивом, то мне уже изначально нужно закладывать эту сумму там на год, там, на два, там или на 3, да, то есть без фанатизма, то есть это крайне важно. Вот э, у нас вот самый такой прародитель, самая первая такая монета, которая появилась, да, которая вообще зародила эту индустрию, э, скажем это так, да, но ну, по крайней мере это общепризнанно, да, это биткоин. Вот биткоин является у нас э, рисковым активом или нет? И да, и нет. Почему, Почему, например, нет? Давайте вот посмотрим на это с одной стороны. Помним все, как все радовались у нас в декабре, в январе когда мы пошли ту зиму, да, то есть к клуне. Помним, да? И очень многие люди повелись на этот, на этот хайп и начали заходить по 17, по 18, по 20 тысяч долларов за один биткоин. Вот теперь возьмем такую ситуацию, что один из этих людей, он, например, планировал в течение 3-4 месяцев спекульнуть, может быть, взял даже не свою какую-то денежку, и спокойненько выйти из рынка, свои там несколько тысяч там, забрать и сказать, вот какой я молодец. Что произошло по факту? По факту, это один из самых надежных, ну, на данный момент, по крайней мере, активов. Я зашел в этот актив по 18 с целью через 3 месяца выйти. Прошло уже 5 месяцев, а он просаживается, просаживается просаживается. То есть, если я зашел по 19, то сейчас у меня на счету осталось 6 тысяч. Вопрос, как я чувствую себя в этой ситуации? Не очень комфортно. Я думаю, что менее комфортно, да, то есть большинство людей. Сейчас что произойдет? То есть, скорее всего, сейчас еще произойдет как? Вот сейчас у нас была вот на днях снова просадочка мощная, просадочка мощная, да? Ну, такие терпеливые, такие мощные чуваки еще остались, не вышли с рынка. Говорят, все равно все настроятся, мы это верим. Сейчас нам дадут, отрастем назад, там, скажем, на 6-6,5. И еще раз продаемся ниже, чем сейчас было. И уже остаточки выйдут с рынка. Такой своего рода развод. Но сегодня уже тема про ICO. А, то есть я бы все-таки хотел такую небольшую вводную сделать, что почему это рисковый. А теперь представьте, что вот эти вот альткоины, альткоины, кто еще не знает, это альтернативные коины. То есть первый коин родителя это биткоин, то есть он главный, то есть на монета, скажем, да, и по капитализации, и по сообществу, то есть количество людей, кто его использует, и вообще по марчантам, все, что с этим связано, да. Вот. И даже это рисковый актив. А теперь представьте… Вот, а теперь представьте, что э, ICO, когда проходит, это вообще еще ничего нет. То есть в большинстве ICO это просто идея. Я сейчас говорю о честных, да, то есть о честных э, ICO. Это просто идея. И вот э, идея, и потом человек там с добрым лицом выходит, с горящими глазами, говорит, у меня такая идея, и это так здорово, он вас заряжает там, в своей там, позитивной энергии, и вы туда откидываетесь. По факту, кроме идеи, команда может быть еще не собрана, да. То есть непонятно, кто программирует, непонятно, какие отделы уже есть, каких нету. А, то есть непонятно, есть ли опыт у этого человека формировать эти отделы. А, то есть непонятны сроки, а, то, что, то, что в рот прописано, оно уже не всегда выдерживается, тем более, если человек без этого первоначального опыта. Но мы тоже этого не знаем. Да? Мы же просто на энтузиазме туда залетели. Да? Вот, а, представьте, да, то есть нету ничего. И, а, например, если посмотреть, опять же, там прошлый год, да, то есть весь там, 2017 год есть такая ну, сугубо печальная статистика, что а, большинство а, стартапов, в частности 97% в ICO, в которые люди входили, после а, того, как окончился ICO, а, эти а, токены стоят меньше, чем на ICO. Ну да. И вопрос, а как же все-таки выбрать -то ICO, Толь? Вот, теперь для того, чтобы прийти к выбору КСО, здесь еще нужно понимать следующую, следующую ситуацию. Помните у нас, ну, может быть, мы еще не помним, но знаем, что была такая ситуация, что в 90-х годах была такая волна на IT-стартапы в Силиконовой долине и вообще в целом в разных странах мира. Да? То есть у нас в какой-то момент с вами появился интернет, но у нас не было приложений, чтобы пользоваться этим интернетом. У нас не было карт, не было там дома там, разных поисковиков, не было почтовиков, не было социальных сетей там и каких-то других всяких сервисов. И потом, один за одним, как грибы, стали рождаться эти стартапы. Ну и, соответственно, инвесторы, там, вечерные инвесторы в этот момент стали подключаться и вкладываться, да? То есть, какие-то из них прострелили, а какие-то э, остались там, на зрением уровне, то есть, ну, кто-то как-то заработал там, ну, стали, не скажем, там, мировыми гигантами, ну, а какие-то просто ушли а, с рынка. А сейчас ситуация очень схожа, то все вот эти системы, которые строились в 90-х годах, они строились на централизованной основе, то есть у нас всегда есть управляющий или группа лиц, кто этим управляет, этим сервисом, скажем, да, и у нас всегда еще есть серверная часть, которая так или иначе может быть подвергнута там разного рода атакам, в том числе хакерских и все, что с этим связано, да? Вот, а теперь пришла новая технология, то есть мы централизованные системы будем пере, ну, переделывать или они будут переезжать на децентрализованную системы. Почему? Потому что это более быстрые транзакции, это более надежно, то есть там больше защиты там, и так далее, больше удобств, меньше посредников, то есть там есть очень много всяких разных преимуществ. Вот, к чему я это говорю? Что а, большинство вот этих вот ICO, которые мы слышим, да, или вот мы видим, это ничего другого, то есть это в принципе уже в мире есть, но теперь они, эти ребята а, с этими стартапами, они хотят привести это просто на новый, более высокий уровень. Это вот чтобы понимать вообще. А, также очень важно понимать, что на ICO, а, то есть когда проводится, это еще нету готового, очень часто, скажем, еще нету готового рабочего инструмента, который бы уже был запущен. То есть поэтому делается сбор средств предварительный для того, чтобы э, это начать. И поэтому на что важно обращать внимание? Первое, это, на что необходимо обратить внимание, это, конечно же, идея. Насколько эта идея массовая, насколько эта идея вовремя, насколько она прямо сейчас может быть востребована или там ближайшие 3-4-5 лет. То есть зависит, опять же, от того, может быть, сейчас мне лучше вложиться, но я знаю, что она мне принесет прибыль только там, через 3-5 лет, то есть когда уже сообщество разрастется, когда уже это будет ну, как в обиходе там, ну, и так далее. Да? То есть поэтому очень важна сама идея. И вот где вот очень большая ошибка, что люди идут очень часто именно на идеи. То есть сама идея, она, конечно, крута, но это не решающий фактор. Это реально вообще далеко не решающий фактор. И поэтому нельзя отталкиваться только от идеи. Потому что, вы знаете, есть такие люди, которые идеи в день по 10 штук выкидывают. Но эти же люди не реализуют ни одну из них. Да? поэтому крайне важно, а, это, конечно, важно понять, то есть если ли вообще место быть этой идеей и вовремя ли. А, следующее, на что необходимо обращать внимание, это команда. А кто стоит за этой идеей? А, кто а, основатель этой идеи? Да? То есть кто идейный там, вдохновитель? Да? То есть нужно, опять же, посмотреть, что этот человек делал до, то есть какая там репутация, там, ну, все что с этим связано. А, с другой стороны, а если уже а, техническая команда, а сработанная ли эта техническая команда, а кто в этой технической команде, то есть а какие работы были проведены именно этими ребятами до, то есть на это тоже нужно необходимо обращать внимание, то есть там поизучать. Вот. И, наверное, один из таких самых таких важных факторов, как я это вижу, да, то есть, где мы уже реально сможем проверить эффективность этой команды, да, это уже насколько готов и что ли уже реализовано вообще до. Вот ты, наверное, обратил внимание даже вот с нашей любимой идеей, то есть... То, что касается нашего бизнес общества да, мы не проводим никаких ICO. Ты обратил внимание ну да потому что у нас например молодая команда которой мы еще не можем показать какой-то конкретной вот вот вот смотрите поэтому что мы решили сделать мы решили просто взять и показать что мы можем и проверить это, и прям людям конкретно показывать на глазах. Вот это мы начали, вот это мы продолжили. Вот так вот мы сейчас наш актуальный статус. То есть люди уже, которые с нами работают, они уже знают, слушайте, ну мы наблюдаем за этими ребятами уже один год. Вы знаете, вот что их отличает, например, от многих, что они там, например, говорят и делают. Или наоборот, сначала сделают, а потом говорят. Формируется доверие такое. Да, то есть нужно же, ну должен быть, ну как... Ну, как, сформирован какой то доверие. Там, ну, например, не все же команды могут себе позволить, там, программистов мирового класса, у которых там уже 500, там, реализованных проектов, которые реально там, ну, востребованы и все, что с этим связано. Не все же это могут. Но это же не говорит о том, что теперь только те команды реализовывают. То есть они же тоже где-то когда-то начинали. То есть же были какие-то первые шаги, да? То есть а, необходимо вообще понять, а, ну, а, даже вот, взять открытый белый лист, уже оттуда уже можно много а, подчеркнуть, да, то есть как он подготовлен. Это что-то шаблонное? Или вы видите, что там индивидуальная душа вложена, где человек реально раскрывает какие-то моменты, какие-то сложности, да, где реально все детально расписано, где расписана вся проблематика, которая на данный момент присутствует на рынке и решения, которые сейчас уже есть. То есть вот это такие три таких кита, на которых нужно оставаться. Ну, как я это вижу, да? То есть это идея, это команда и это что уже готово реализовано. Вот, например, что касается команды, я принимаю участие в разных ICO. Да, то есть у меня есть уже там определенный опыт. Довольно-таки хороший опыт, я так скажу. То есть, скажу так, очень хороший опыт. Да? Вот. И я тебе так скажу, у меня нету ни одного ICO, где бы я лично не вылетел и не познакомился, и не пообщался с этими людьми. Нету, я не вкладывал ни разу деньги а, в людей, которых я не знаю лично. Ну, правильно. Ну, да -то. как по-иначе-то, как по-другому? По а, потому что у меня даже еще чуть-чуть другое. То есть, а, а, у меня же еще люди спрашивают. А как ты? А куда то А где ты? И, то есть, понимаешь, вот ты говоришь человеку там, ну, ну там вроде бы нормально. Но я бы, скажем, на твоем месте сильно не рисковал бы, то есть, ну, ради пробы можно что-то вкинуть. Видишь, mm -hmm. я безбашенно очень часто. Они просто берут и э, думают, и вот если он туда, и мы туда тоже. Поэтому mm -hmm. я, например, даже права морального не имею где-то о чем-то говорить, где я э, вот реально не... Не проверил знакомился, все. знакомился, не пообщался, то есть я не видел, где там это, это, это реализовано что-то, там. Ну, и все, что с этим связано. Вот, поэтому это вот такие важные киты. Поэтому, скажем, также, например, чтобы можно было бы сейчас порекомендовать, потому что большинство людей, которые сейчас вообще на этот рынок приходят, у них абсолютно нет никакого опыта. Да, то есть это вот равносильно, как вот я вчера, например, в парке гулял там, да, и видно, что такая мама уточка идет, и за ней там маленькие там утяточки идут, вот, мама уточка там, спокойно чувствует себя, идет на ногах, уверенно, там говорю, там все, там ребятки, все за мной, там вот в водоем, там и так далее. А утятки все идут вот так вот, кое-как, видать, еще видят, кое-как передвигаются, то есть вот видно все такое, одного туда понесло, другого сюда понесло, то есть вот не готовы. Вот у нас сейчас на рынке, наверное, 99, процентов людей, вот примерно вот в таком состоянии, то есть это не хорошо и не плохо. то есть где-то там 2,5-3 года назад я был точно в таком же состоянии и вот реально, то есть делал безбашенные действия то есть сбивал там свои локти свои колени и все, что с этим связано вот, ну, поэтому, например, может быть как такая рекомендация, найдите себе кого-то, у кого уже есть какой-то опыт. И не одного, а несколько людей. Для чего? Для того, чтобы перед тем, как вообще принять какое-то решение, да, я ознакомился самостоятельно с идеей, да, я ознакомился с командой, то есть нашел способы, как с этого узнать, да, да, там я посмотрел, какой продукт ушел, уже как реализовано. И мне еще необходимо поговорить с другими людьми. Потому что у разных людей есть другой опыт. И я могу сэкономить свои минусы, ну как ну, самому минус не уходить, я уже могу использовать со знаниями других людей. Поэтому, скажем, это вот такая вот небольшая вот рекомендация, наверное, для всего сообщества. То есть минус, найдите, да. как -то как -то видят, наставников, то есть, с кем можно было бы на эти темы разговаривать. И тем не менее, то есть я бы еще хотел сейчас, пока мы перейдем к следующему вопросу, я бы хотел, может быть, особенно для начинающих криптоинвесторов показать вообще схему, как оптимально можно входить в рынки да? А ведь изначально -то, а, это понятно, что нам охота сразу же прибыли, какой то большое ее, да, а, но вы знаете, хотите вы этого или нет, вам придется собрать свой опыт. И для того, чтобы этот опыт был максимально эффективным, нужно максимально удобно и грамотно распределить а, свои монетки, те, которые уже есть, ну и, соответственно, мега-рисковые активы, мега-рисковые активы, это я называю как ICO, да, и вот мега-рисковые активы, а, а, в них тоже необходимо принимать участие и понаблюдать, как они вообще работают, какие письма, какая последовательность, какая дорожная карта, ну и так далее. То есть, чтобы за этим всем можно было наблюдать. Я, наверное, сейчас расшарю экран. Давай. И хотя бы так образом, схематично мы хотя бы какую-то часть сможем с вами закрыть. Сейчас мой экран, я так полагаю, уже, наверное, видно, да? Уже виден, да, видим. Хорошо. Давайте возьмем простой пример, что человек заходит на рынок и у него есть уже какое-то инвестиционное тело. То есть мы сейчас а, берем именно инвестиционное тело, то есть именно свой рисковый актив. У всех людей а, разные представления о своих рисковых активах. А, например, а, допустим, у человека есть допустим, сумма, с которой он работает там, в размере там, 10 тысяч долларов, к примеру. Да? А, именно вот эта сумма, это та сумма, к которой он готов и хочет работать именно с рисковым активом. И еще, наверное, может быть такое небольшое отступление. Здесь нужно понимать следующее. То есть, когда у вас суммы, там, например, там 100 долларов или 200 долларов, да? ну как вам сказать? Ну, этого мало может быть для инвестирования. То есть это не говорит о том, что нельзя или не надо этим заниматься. Это говорит о том, что найдите для себя еще какой-то дополнительный способ, где вы сможете зарабатывать те же биткоины для того, чтобы заработанная часть использовать для своей жизни, а часть использовать ну, вот, например, я там 10-20% э, там, там, от заработанного, при условии, что мне реально хватает на всю жизнь, и закрыты все мои потребности. То есть, если я говорю, то вот, если мы говорим о 20%, ну, короче, больше 10, да, э, то, по Пожалуйста, э, как бы сказать? Почему я говорю больше 10? Ну, Кто-то говорит, окей, я зарабатываю, мне на жизнь не хватает, но все равно нужно учиться 10% оставлять и откладывать на будущее. Да? То есть это маленький такой, маленькое такое зерно, которое рано или поздно все равно начинает прорастать. Если человеку реально хватает на жизнь, то, то уже можете расширяться там, от 10 там, 20, там, до 30% можно использовать для расширения там, ну, или как для инвестирования там, в, разное, в разного рода корзины, чтобы можно было раскладывать сумму. Ну, допустим, у нас с вами есть рабочая сумма там, в размере 10 тысяч. Почему я написал 10? Чтобы легче было. Ну, чтобы легче было понимать. То есть, например, как бы э, я поступил? Смотрите, 8000 давайте вот так вот нарисую, 80 тысяч долларов э, я бы оставил на, э, ну, вложу в рисковые активы. рисковые активы. Давайте вот так. Вот. Ак -вы. А, рисковые активы, что я имею в виду? Я имею в виду, это альткоины, так, альткоины, и это непосредственно, сам, наверное, биткоин. Да? То есть вот это то, во что бы я разложил бы разложил на месте начинающего инвестора суммы. То есть здесь есть, ну, скажем так, кто-то раскидывается в 30, 40, 50 монет. Я бы сказал, найдите себе лучше до 10, ну, пусть они будут классные. Да? Если кто-то не знает или хотел бы знать куда сейчас было бы прямо вот крайне интересно, что вот эти за 10 э, монет, то в формате сегодняшнего мероприятия я это делать не буду. Я все равно сейчас готовлю мероприятие для э, VIP-партнеров э, сообщества и VIP-партнерам я расскажу, что именно э, приобрести. Поэтому я здесь дальше сейчас углубляться не буду. То есть у меня есть реально 10 10 хороших э, монет, которые ну, необходимо иметь э, криптоинвестору в своем э, портфеле. Оставшиеся же, давайте вот разделю, наверное, чтобы у нас было, оставшиеся 2000 э, я бы э, э, на вашем месте сделал следующим образом. Это супер риск, или как мега, давайте на мега, мега риск. Э, мега рисковые активы – это все, что связано с ICO. Uh, причем uh, ICO можно uh, еще там, ну мегарисков можно разделить на две части. С одной стороны там это может быть ICO, ну, давайте вот так вот перо здесь, uh, чтобы у нас правильно было нарисовано. С одной стороны это может быть ICO, а с другой стороны это может быть Token Sale, uh, Token Sale. Если будет интересно, Сергей, спросишь? Потом я ну, расскажу, в чем она. Давайте посмотрим. Вот эту сумму, вот эту сумму, ее можно разделить на 10 частей. То есть, и по факту, у вас получится 10 раз по 200 долларов. Правильно? Вот. Теперь, например, у меня появился первое, первое ICO, где я ознакомился с идеей, где я познакомился там с командой, ну, почитал, поизучал команду, где я пообщался с другими экспертами, где я ознакомился с тем, что уже сейчас на данный момент готово, да, и принял решение, что именно в это ICO я вхожу. Так вот, смотрите, без фанатизма, пожалуйста, не надо все 2000 там, долларов, которые у вас есть для мегаисковых активов, вкладывать именно вот, в эту ситуацию потому что вот вам сейчас на данный момент кажется. А, без фанатизма было бы сделать правильно вот так, раз, 200 долларов сюда, и все. У вас уже появляется возможность наблюдения за этой командой, и вы сможете начинать собирать свой опыт. То есть, как правило, для того, чтобы нормально монета отработала, то есть хорошая качественность команды, с идеи, мы все равно с вами говорим от одного года, там, там, два года, там, три года, там, ну и так далее. Да, или, там может быть, частичная продажа чего-то для того, чтобы вытащить свою инвестицию, например, я 200 вложил, 400 вытащил, там, там, там 2-3 тысячи у меня еще осталось, и эти 2-3 тысячи они у меня лежат, я смотрю, они в 10 превратились, и раз еще тысячу вытащил, 9 осталось, ну и так далее. да То есть в зависимости от того, опять же, какую стратегию вы выберете. Может быть, вы вообще возьмете стратегию, взял и держишь. Взял и держишь, например, вот, вот есть, например, люди, которые... Uh, я вот это как раз уже проходил, то есть uh, в тот момент, когда я познакомился с криптоиндустрией, то есть один эфириум стоил uh, на тот момент там, 6 долларов 40 центов. И uh, вы знаете, uh, многие люди там приобретали еще по 2 доллара, по 3, по 4, так вот они по 7, по 8 долларов уже сливали. То есть они уже говорили, я уже сделал x3 или там, x4, то есть, например, там, я 10 тысяч вложил, у меня уже 40 тысяч на руках, все больше не верю, там пойду в какие-то другие монеты, так а, а, слили эфир. Да? Кто-то дождался до 12, до 14 и у них вообще все круто стало, то есть если он там по 2 доллара там, прикупился, или там, по 40 центов, например, там, по 60 центов, представляете, да, он по 14 взял и монету. А есть, а есть люди, которые взяли и продержали эту монету до момента сейчас, пусть он даже сейчас 500 долларов стоит, но это же все еще x100, даже если я по 5 брал, понимаешь, да, в чем разница, поэтому это опять же все делается на ощупь, вот пришел у вас второй какой-то стартап, хороший какой-то ICO, опять же, без фанатизма 200 долларов туда раз, и наблюдаем, да, то есть наблюдаем, что происходит, подобная стратегия, там третий, четвертый и так далее. Так вот, пока, пока, видите, опять же, хороший стартап, они же тоже каждый день не приходят, да? то есть и, ты же не сможешь анализ сделать мгновенно всего рынка и за раз зайти все. И вот так вот вы начинаете расти вместе со своими активами. Вы здесь чуть, чуть наблюдаете. Потом здесь у вас где-то что-то пострелило, вот там 400, там долларов вывели, вот у вас еще появилось там, и, ну, там, допустим, там еще там на какой-то стартап, ну и так далее. То есть примерно стратегия понятна, да? Поэтому да. вот разделение делать. Это... Ой, а что это Вот это мега риск у нас. Что-то у меня тут лишнее нарисовалось сейчас. Да ничего страшного понятно. Вот, вот здесь вот у нас с вами, ну как мега риск. Да? То есть здесь вот без фанатизма, спокойно разделили свой актив и спокойно наблюдаете. Здесь у вас и опыт, здесь у вас, допустим, какой-то из стартапов там, например, не сработал, и второй, например, не сработал, а вот этот взял и сработал. То есть так он у вас один может вытащить все вот эти вот потери, понимаете? А если вот представьте, вы все, например, в один закинули вот сюда, и он не сработал. И у вас теперь и рискового актива нету, и настроения больше нету, и наверняка кто-то будет виноват, почему же все так плохо в вашей жизни. Да. наверное, ну, вот так. Вот я считаю, что это вот важно. Вот это, это хорошая понимать. стратегия, да, потому что не клади все яйца в одну корзину. Народная мудрость, она об этом говорит Да, это давно. Да, да, да, да, да. То есть, там, в принципе, нам ничего придумать-то не надо, уже в мире это все придумано, и ничего нового нет. Есть хорошо, все, все новое это про что забытое старое. Ты что знаешь, про стратегию, как выбирать, например, вот ICO какие-то. Есть очень многие ICO, вот у меня даже у меня товарищ тоже меня на да. это подсадил. Ведь э, хайп ICO пришелся вот как раз на конец 17-го, да, вот, на начало 18-го. Но да. ведь есть три монетки ICO, которым уже по 3-4 года. Да. Прям, и ведь действительно у них есть этот рот, мы вот эти все белые листы. И ты смотришь, они стоят вообще ничего. Но ты на них нажимаешь, и главное найти. А там реально и идея, и классно. И еще делались до хайпа. То есть сразу понятно, что люди с идеей входили туда и что-то хотели добиться. Да. И вот... Сколько? Ну, 3-4 монетки у него стреляли, x40 ему давало. То есть, да, прям тоже да, хороший да, так. Есть, есть, конечно. Это опять же, все зависит от степени погружения. То есть, например, что имею в виду степень погружения? Я же могу только этим заниматься 24 часа в сутки. Ну, образно говоря, да. полный mm -hmm. фокус на одно занятие. И, конечно же, безусловно, кто этим занимается, у него и друзья, и контакты появляются в этой среде, и ты рано или поздно все равно разовьешься большинство же я тебе так скажу вот по моим опять же наблюдениям, да то есть люди не хотят и вот так вот, только этого и вот и все Но и кнопки вот, волшебные это такой нету потому что нет вот. такой волшебной монеты где ты сегодня 10 тысяч положу там а завтра у тебя 500 тысяч то есть все это связано так или иначе со временем поэтому многие люди входят в этот рынок э, спокойно Плавненько. То есть у меня есть работа или какой-то бизнес, я начал работать где-то с альтами, я начал заводить какие-то знакомства, я начал подписываться на какие-то каналы. В какой-то момент я начал, распознавать, что стартапы тоже крайне выгодно, может быть, опять же, да, то есть не факт, ну может быть, да. Все, я начинаю изучать. И по факту, то есть я там один-два часа в день трачу на это направление и спокойно себе растут. То есть все разные, то есть нет такого вот одинакового. Вот, то есть, но я как вижу, что большинство людей приходят откуда-то и плавно в это Кто-то совсем, э, э, на приходит, например, сегодня я тоже с другом разговаривал, пока вот на обед мы ходили. А, говорит, так прикольно, говорит, многие люди уже в семнадцатом году с работы повольнялись, миллионерами себя чувствуют, а сегодня смотрят биток -то, в подвалчике-то и как бы вот на работу назад пошли устраиваться. Ну, то есть да. лучше всегда без фанатизма. Встаньте, научитесь, окрепните, обратите мясо мышцами. И э, потом делать такие. Э, вопрос, потому что и время уже, да. я понимаю, что твое да. время очень ценное. Да. Все-таки расскажи, что такое ICO и токен сейл. Чем же они отличаются? Потому что да. для меня это да. прям тоже очень да. такое. Ну, хороший вопрос, на самом деле. Давайте, вот, наверное, все-таки опять же мы с вами это графически отобразим. Да? То есть э, здесь скрин, если кому-то интересно, вы сможете на записи посмотреть. А Кстати, если та тема, которая вам нравится, вы можете заодно лайк поставить, там, комментарий написать, есть, всегда приветствуется, вы шикарно себе этим повышаете. Ну это, э, органический трафик привлекает, если вы считаете, что людям интересно, с этим, э, нужно с этим ознакомиться, то э, было бы здорово, если вы проявили э, какую-то первоначальную активность. Э, представляем себе э, такую ситуацию. То есть вот есть человек, да, то есть, это человек, у него есть обалденная идея. Да, то есть, вот так вот она вот здесь вот у него в голове сидит. И он говорит, ребята, я вот это сделаю, и потом, когда это будет сделано, у нас будет вот это. Да? Но для того, чтобы мне это сделать, я сейчас провожу ICO, и после ICO мы вот это все сделаем. Помнишь, да, что я говорил, там, соберем команду? Да, да, да, да. да. Там, сделаем там первый код, протестируем, мы сделаем аудиты и вот потом когда-то мы вот запустимся и вы все будете миллиарды, знаешь, да, вот эта ситуация. Да. Вот. А, то есть ICO по факту, то есть можно вот ограничить вот так, то есть вот так вот, да. А что такое токен сел, да? Токен сел, да, я так напишу. Токен сел. Токен сел. Это представь, что уже вот это вот есть, да? И mm -hmm. вот в этом есть какое-то какое количество монет. Так вот, для того, чтобы вот эта экосистема работала, да, назовем это вот так, вот экосистему. Угу экосистема. Она может быть закрытая, ну, большинство она закрытая, то есть там для того, чтобы какие-то потребности закрывать, для этого есть там свои какие-то монеты. Вот, и для того, чтобы зайти в эту экосистему и пользоваться этими услугами, ну, например, там, давайте посмотрим там, стимит, например, да, то есть там, блоговая система, mm -hmm. то есть там есть своя расчетная единица, и а, эта расчетная единица используется в своей экосистеме, и эту расчетную единицу можно вывести на биржу для того, чтобы менять ее на какой-то другой актив, либо обменять там на, на евро там или на доллар, да, то есть, ну кому как интересно. Ну, по факту это делать сейчас на биткоин и биток уже обменивается в нужную ну, валюту там фиатную там в той странице находишься вот примерно хотя бы это понятно что имею в виду? да понятно так, вот, token sale это уже когда есть экосистема и в этой системе продается количество монет то есть вот это э, на мой взгляд уже ну, полезно, потому что получается вот уже есть э, уже есть сообщество а очень важными да посмотрите сколько талантливых обалденных классных идей и ребят но у них нет возможности понимания, как работать с сообществом. Почему, например, меня приглашают в разные SEO-проекты как адвайзера? Потому что у меня есть понимание, как устроено сообщество. Ведь многие они думают, что сообщество важно вот на этом этапе. Но на этом этапе оно не важно, во-первых. Во-первых, первый этап это идет вообще подготовительный, то есть еще до этого. При ICO, так Это еще до-до при ICO, то есть ты уже изначально готовишь первых людей. Потом втором этапе у тебя там при ico проходит. На третьем этапе у тебя там ICO проходит. И вот здесь вот все работы по сообществу заканчиваются. А потом идет там 2-3 долгих года, да, где все это сообщество, которое было собрано, оно просто идет в подвал. Оно не верит в тебя, оно не верит в идею, то есть это не сопровождается. Вот. А это ведь очень важно, что как раз здесь начинается работа. Теперь люди уже вложились, они теперь тебе доверяют. да? То есть этих людей уже сейчас нужно стимулировать, чтобы они приглашали новых людей, чтобы эта экосистема, когда она будет запущена, чтобы в ней уже были жители. Ну, потому что вот представь себе такую ситуацию. Ты владелец города, в котором нет ни одного жителя. Там есть все. Ты вложил туда много всего, и жизни, и там, денег, и внимания своего, и всего. Ну, там нет, ни ну, уже, ну, что толку у тебя от этой всей ну, Нет. Поэтому одно из самых важных – это, конечно же, сообщество. Вот если вот я бы смог ответить, то, наверное, это так. Потому что вот я тоже сейчас за многими слежу, да, вот, скажем так, командами, которые делают, они вроде все проводят, идею сначала говорят. Как только собирают денег, да. они действительно начинают, знаешь, они уходят в подполье. У них люди спрашивают, что у вас происходит? Они говорят, да мы работаем. Да. да. да а что я... вот, например, Хороший пример. Обрати внимание, мы сопровождали, поддерживали, поддерживаем все еще один стартап, это как децентрализованная биржа DX. Да? А ты, если ты принял участие, то обрати внимание, как часто приходят новости. Постоянно. Мы сделали это, мы сделали это, посмотрите, как устроено здесь, Постройте там, мы подключили эту единицу и так далее. И это как раз то, что дает доверие. Да? А там-то тем более биржа, то есть на бирже еще больше нужно доверие. То есть, например, я считаю, что вот как они ведут, вот я эти сообщения читаю, то есть я вижу, как это написано, просто молодцы. Вот реально очень круто. И, конечно же, когда уже биржа начинает работать в полноценном режиме, уже у тебя есть доверие, у тебя уже есть сообщество, и это сообщество начинает работать, и это сообщество начинает привлекать новых участников, потому что они сами в эту идею верят. Да. Вот. да ну, Потому что очень важно именно работать с людьми. Толь, ну еще у меня такой вопрос, как бы следим все за твоим инстаграмом, вот <свят> знаем, что ты в жаркую страну летал, наверняка какие-то новые фишки, там новые новости, потрясающие какие-нибудь наверняка есть инсайдерские знания информации, поделишься с, с нами чем-нибудь? Ну, то, что я летал в жаркую страну, это больше такое информация, которую я сейчас не готов делиться, то есть, это, да, понятно, это все для во благо сообщества делается, и то, что мы там делаем, просто слишком сложный процесс, и здесь я их сейчас объяснять не хочу. Но так как ты говоришь, что нужен какой-то инсайт, нужно что такое, я сейчас готовлю, я сейчас, то есть, ну, как Жур говорю, что я являюсь адвайзером там в нескольких проектах, то есть я сейчас хочу пригласить к нам... SEO от а, крипто-кредит-карт, то есть ребята успешно завершили SEO, то есть софт, софткеп у них был там полностью собранный. А, у них уже готовая версия, то есть в середине июля мы получим с вами мобильный бэнкинг, да, то есть именно с криптоактивами в том числе. Есть еще там какие-то преимущества, и я хочу его пригласить, это Сергей Салынинцев, и он нам поделится своим стартапом. Также я планирую сейчас пригласить к нам CryptoRobotics, то есть CryptoRobotics вы сейчас уже видели, то есть на каком прогрессе, то есть что как происходит, то есть ICO прошло успешно, то есть все хорошо, сейчас уже к середине июля будет выкатываться кое-какие-то версии, и, соответственно, листинг. Монеты, все же связано. Ну и конечно же, очень сильно хочу пригласить к нам: Влада, это DEX, то есть SEO DEX, то есть, это то, что вы сейчас в ближайшем. Там, 3 четыре недели вы сможете увидеть на нашем канале. Там, Правильно, я понимаю, мы их увидим именно вот здесь, на Крипте Безилюиде. Да, можно да. задать им вопросы. Поэтому, Они... друзья мои, кто сейчас нас смотрит, готовьте вопросы. Да. Мы в ближайшее время во все чаты запишем расписание, кто будет, чтобы вы понимали, когда и где можно задавать вопросы. Да, это да. супер информация. И это такая небольшая интрига. Меня сейчас пригласили, как я уже говорил в начале, я являюсь также адвайзером одного очень крупного международного европейского стартапа. Причем этот стартап поддерживается вплоть до немецкого правительства, чтобы было понимание, то есть на каком уровне здесь все готовится. Я сейчас не буду говорить ни что, ни как, ни зачем. Я приглашу то есть одного из представителей, то есть это также является парень адвайзером. Он говорит на русском языке. А, э, то есть мы с ним два русскоязычных адвайзера, то есть я больше иду адвайзинг именно по сообществу, все, что с этим связано, по образованию сообщества, там, сопровождение и так далее, а он уже выполняет форму уже, ну, там, более такого... Так сказать, он еще больше погружен, то есть человек, который непосредственно принимает разработки практически всех медийных вещей все, что с ним связано. Это очень успешный молодой человек из Германии, то есть он всю свою создательную жизнь здесь. Вот. Но я говорю, что очень большая большая радость, что родители у него русскоговорящие, и, соответственно, у нас с вами будет возможность без перевода поработать и позвать вопросы в прямом эфире. То есть он расскажет нам о решении, которое уже давным-давно, причем на централизованной системе этого решения нету, и оно в принципе вообще не нужно, потому что централизованной системы можно менять данные. А так как они что не реализовали сейчас на блокчейне, причем, обрати внимание, я говорю, не реализуют, а уже сейчас... Реализовали. Это, конечно, меня очень сильно впечатлило, и я на самом деле очень э, прям рад, что на меня тоже в том числе обратили внимание и э, дали возможность принять в этом замечательном э, участии в этом замечательном стартапе. Но это уже э, я сейчас согласую с ними, и, соответственно, э, заранее мы все это объявим и на одной из криптове золюзий, возможно, даже на следующую неделю мы с вами проведем. Супер. Толь, да. Толь, ну давай тогда мы немножечко вопросы из чата, и время уже подходит, и тебя, чтобы не задерживать. Да. А, значит, так, так, так, так, так, вот здесь один вопрос. Вот, смотри, а с помощью чего можно определить профессионализм организаторов ICO, даже если лично знаешь их, что не всегда возможно. А, да, ну смотрите, обращайте внимание, вот что касается профессионализма, то есть говорить все красиво нет. Ну, не все, скажем, очень многие, и упаковывать. То есть, например, когда я вижу супер-мега-упаковку, меня это всегда очень сильно настораживает. Честно. Yeah. Я просто очень знаю много команд, которые не умеют упаковывать, но у них технически так да, круто реализовано. Вот, то есть, скажем, чтобы вот уже по это... Всегда обращайте внимание, то есть когда у человека просто идея и ничего кроме идеи нет, всегда очень, очень, очень, очень рискованно. Если вы обратили внимание, что да, это какая-то команда, да, за этой командой стоят успешные стартапы, это то, то, то, то было проделано, или вот это, вот это вышло на рынок то уже больше э, доверия. А если вы видите, что эти ребята уже предоставили какую-то бета- или альфа-версию, альфа которую уже можно пощупать, посмотреть, или, по крайней мере, поглазеть, как она устроена, тогда еще чуть-чуть больше доверия. Но, опять же, не факт, что, потому что еще же возникнут всякие экономические юридические вопросы. Ну да, там куча их, одну -то, другой. Вопрос. то есть крайне То есть риск, э, крайне рисковый бизнес, но, тем не менее, крайне интересен, потому что с минимальными суммами я могу выйти в очень большие суммы. Так, друзья мои, пока вопросов в чате нету, давайте прям несколько минут, один-два вопроса мы сможем то ли задать, и все, время поджимает, мы не имеем права задерживать наших спикеров, потому что у них каждая минута расписана просто. Итак, ждем ваши вопросы, если сейчас вопросов в ближайшие две минуты не последует, то тогда мы говорим вам до свидания и будем прощаться до следующей недели. Вот, пока Сергей говорит, Сергей, ты еще с нами, да? А, верно, я еще с вами. А ты что-то мне показал, что меня выкинул. А, смотрите. А, кстати, я вот еще обратил внимание, что не все успели подписаться на канал. Ну, да, лайков, лайков. Но ну, это мы в конце просим всегда Знаете, это, это очень круто, когда у вас есть возможность подписаться на этот канал. Здесь очень много видео. Я, к сожалению, не успею все просматривать, но каждый раз, когда у меня появляется свободная минуточка, я это делаю. И у нас очень много всякого интересного контента. Это здесь. Это очень круто. Так, я вижу супер Дем, супер новости. Ставьте лайки все. Ды -ды. Анатолий торгует криптой. Смотрите, я не занимаюсь непосредственно торговлей. Я занимаюсь умеренным перекладыванием. То есть, ну вот, по ощущению как, вот это? как это правильно по-русски сказать? По пальцев, что ли, да? То есть у меня есть а, такое... А, а, да, есть такая интуиция, то есть где, когда, что можно переложить. Довольно хорошо это получается. Но я не занимаюсь торговлей как таковой. А совершенно скоро а, мы с вами сможем а, заняться полуавтоматической торговлей. То есть, это либо с криптороботиксом мы будем делать, либо с криптоноидом, либо и там, и там. То есть, здесь у нас что? У нас а, вот тоже люди задаются, в чем различие между криптороботикс и криптоноидом. То есть, там есть определенный, определенного рода сходства. Но, скажем, самое главное отличие, чтобы было понимание то есть, а, криптоноид, а, у них нет платформы, которая объединила в себе там. А, Торговлю на всех биржах, то есть там нет возможности аналитических инструментов, нет возможности подключения там, торговых ботов. Причем, обратите внимание, торговый бот – это не то же самое, что, например, канал. Да? То есть это разные сервисы, то есть они абсолютно, ну, практически разные. То есть там есть определенные сходства, но не более того. Угу. Толя, я тогда на все вопросы, которые там сейчас написали, чтобы тебе не отвлекаться, отвечу. Итак, друзья мои, значит, я напоминаю, что у нас сейчас идет крипта без иллюзий. Задавайте вопросы по теме, связанные именно с сегодняшней нашей беседой. Все остальные вопросы общие сюда можете не писать, потому что их задают в другом месте на Изи Бизи Лайф. Вот, который начнется буквально через 15 минут. Если у вас есть вопросы по системе, которую мы сегодня с Анатолием разбирали, это ICO, присел, как это выбрать, то пишите. Еще на один вопрос мы отвечаем и прощаемся. И остальные вопросы мы а, непосредственно пропускаем. Так, а, так, так, так, так, так. Вот а, несколько уже раз писал человек, но ну, это я так понимаю, Эндо. Наши русские ребята, что скажете про их токен а, ну, я скажу очень просто. Энту я еще вообще никак не изучал, и они ко мне тоже, еще эти ребята тоже сами не обращались. Вот, например, здесь вот добавка, русские ребята или не русские. То есть я знаю, что бытует такое мнение, что вот русским мы не доверяем, а европейцев доверяем. Да блин, да вообще это не так. Это могут быть европейцы некачественные, понимаете. То есть я бы здесь на это не обращал шутка внимания. Еще раз, три очень важных критерия. идея, команда. И что уже сейчас готово? И то есть... да, ли, опять же, в любом крупном проекте, что русские не могут участвовать, у нас одни из самых лучших программистов, их берут во все крупные проекты. Там а, не только программистов, очень умные, креативные головы. Да. И, да, да, да, да, да. Я же, например, в Европе живу 20 лет, и а, вот я изначально помню, что, может быть, к нам было отношение такое, может быть, не очень, да, то сейчас нас разрывают на запчасти, потому что у нас больше информации, чем у них здесь в Европе. Они очень хотят быть там, где мы. Но ну, не у всех есть возможность. Поэтому все хорошо. Здорово, вот смотри, и еще тоже такой хороший вопрос, я думаю. Возможно ли покупка токенов после проведения ICO до листинга на биржу? Не, не до конца понял вопрос. Я так понимаю, ICO прошел. Да? А после того, как ICO завершился, можно ли купить токенов перед тем, как вот на биржу выходит компания? А, все, все зависит от команды, Сергей. Все зависит от команды, то есть если какая-то команда, например, провела ICO, у них еще остались свободные монеты, и, например, они еще не успели где-то там залезиться, или даже, может быть, уже залезтились, но, может быть, при каких-то там личных там условиях, или, может быть, какие-то условия даются, что если человек с более крупной суммой входит, то есть разные есть случаи, то есть нет такого однозначного варианта, что все ICO одинаково работают. То есть нужно но... себе так понимать, каждый ICO проект, за ним стоит душа который в это верит, который над этим работает, трудится, который об этом рассказывает. И еще другие души, которые верят в техническую реализацию этого, и другие души верят в маркетинг составляющие этого, ну и так далее. То есть нету ничего такого вот прям однотипного, как у всех. То есть каждый проект – это что-то индивидуальное, то есть самостоятельная такая сущность, которая может стать профитное или менее профитной. Ясно. Ну что ж, дорогие друзья, время пришло э, говорить вам до свидания, до новых встреч ровно через неделю. Толь, тебе огромное спасибо, что сегодня пришел, поделился да, энергией своей, поделился информацией, знаниями. Тебя как всегда, приятно. И вот с большим во воодушевлением ты рассказываешь любую информацию. Спеши, спасибо, что пришел. Спасибо большое. Также спасибо всем за то, что приняли участие или в просмотре, либо в записи этого видео. Друзья мои, ну а мы с вами прощаемся. Ровно через неделю увидимся. До новых вам встреч. Кто не подписался, подписывался, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Это будет ваше спасибо за полезную информацию, которую сегодня Толя нам предоставил. Поэтому кто не поставит лайки, тот же мод. Ну, я говорю вам до свидания, до новых встреч. Пока-пока. Инвестируйте правильно из головой главное увидимся